Мы плавно перешли в следующий час, и у нас в гостях программа «Тайная и явная» у микрофона Майкл Мелихов. Да, добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели города Чикаго, ну и те, кто нас смотрит и слушает по интернету, на канале центра «Сангейтс», руководителем которым я являюсь, сейчас идет прямая трансляция, то есть э, можно слушать не только в живом эфире э, и телефоны э, на всякий случай, которые, конечно же, радиослушатели города Чикаго и радио Резонанс знают, но тем не менее я их повторю: восемь четыре семь четыре девять восемь три три шесть семь – это телефон живого эфира, восемь четыре семь пять девять пять это СМС которую можете посылать, естественно. Ну, на всякий случай, мой телефон – это 847-226-9956. Ну и мы начинаем нашу программу. Интересная дата. Сегодня дата такая – 10 октября 2017 года. Если мы просуммируем все цифры, мы увидим 10 28 10 2017 10 вот у нас таким образом три десятки что в сумме дают тройку да у нас есть э, в эфире гость да и давайте мы его представим этого гостя сегодня мне помогает нумеролог предсказатель человек рентген так его называют гор э, рад приветствовать вас в эфире во-первых скажите такая дата интересная 28 октября 2017 года три десятки у нас десятый месяц 22 плюс 8 10 2017 тоже 10 это совпадение или это какой-то смысловой вот какой-то такая нагрузка скажем так совпадение с чем совпадение трех десяток не несет ли в этот день что-то такое необычное может быть вот ну единица это как мы знаем солнце правильно нет, необычная будет через три дня. Необычная будет. Вот. У нас сразу появилась интрига. Необычная будет через три дня. Где она будет необычная? Ферлоуин. А, это вот необычная. Но, может быть, нумерологически есть какая-то все-таки подоплека этого праздника? Матвеев, ну но это, это не для эфира. Не для эфира? Ну вот, да. еще одна интрига. А, а, а где тогда, если не в эфире? На... Можно, можно будет в закрытой группе. В закрытой группе. Договорились. Да. Тема у нас сегодня о таком неоднозначном человеке, довольно известном и серьезном продюсере в Голливуде Харви Вайнштейн. И вот скандал, который разразился совсем недавно, в связи с тем, что начали сыпаться буквально письма и какие-то новости поступать о том, что... Он сексуаль, чуть ли не сексуальный маньяк. Вот До сих пор это за столько лет его работы там, а он там открыл огромное количество звезд, и там поставил э, сумасшедшее количество каких-то очень серьезных фильмов, и вдруг ни с того ни с сего, вот именно сейчас появились вот такие вот новости. Ой, если кто забыл или, или не знал, да? в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября на фестивале Country Music Road 9.1 произошло самое массовое убийство на преисторию США современную историю как пишут официальные сми Нью-Йорк Таймс 64-летний американец Кивен Попедок открыл стрельбу по толпе от балкона отеля погибших было очень много но перед там штуром полиции он покончил жизнь самоубийством вот такая ситуация ну вот. а какое какое это событие имеет трагическое а? событие имеет связь со скандалом этого Харви Вайнштейна буквально через Лос-Анджелес да да, буквально через три дня, 5 октября, сразу после бойни, Нью-Йорк Таймс публикует интервью 300 Эшли Джад, о якобы сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайштейна. Mm -hmm. кто, кто не знает или забыл, да, Харри Вайштейн это основатель одной из самых влиятельных американских компаний, компания Миромакс. Mm -hmm. Многие смотрели фильмы, компания хорошая. И это, отличные, ну, это отличная компания вообще. В то же время Нью-Йорк ничего не сказала о крайне затруднительном материальном положении Эшли Джат. Это как бы, ну, она дала виток вот этой, я не скажу, истерии, но что-то вроде того. Я считаю, что это, ну, она была в этом заинтересована. Ну, конечно, не такой подачи. Ну, понятно. А как, все-таки, ну, какая связь? Ну, в мае текущего года Харли подвели под криминальную ситуацию. В мае? Да, какого? В 18-м? В этого, текущего года. 18 17 17-м. 17. А, 17. Да, 17-м 17 года. Ага. На, на, на тот момент он был, был достаточно один. Ну, удар выдержал. Он очень сильный человек. Вот. Его жена... Как... Жена Рот. Чап, фамилия Чапман, да. Uh -huh. так, так, ну, с октября этого, этого года она была практически постоянно на успокоительных. ну опять-таки, несмотря на то, что и она достаточно сильная и волевая женщина. Кстати, она увлекается оккультизмом. И у нее в будущем будет еще ребенок один. Так как брак Горджины с Харви был, был неудачным для обоих. Он был обречен с самого начала. Они не, они, они не приживут. Они очень сильные обои. Ну вот берем теперь трагедию. В большей степени Харви был его говорили. Его оговорили. Такой вины большой mm -hmm. его нет. Mm -hmm. Потому что события, события, одно, огромное событие, трагедия, да, перекрыло другое. событие, События, события ну, со студии Миромакса. А как они, как они между сами. собой связаны все-таки? Берем трагедию. Трагедию в yeah. события такого плана тщательно планируется. Каждая деталь, в том числе и даты, и время. У нас пропало. Сейчас попытаемся связаться. Попытаемся связаться. Ну хорошо, дорогие друзья, пока мы связываемся с гором. Еще раз, нет смысла анализировать причины на самом деле. То есть речь идет только о нумерологических каких-то вещах. И вот а, а, это самое главное. А все остальное это уже ну, так, мнение, домыслы и так далее. Мы, не, мы там не были, мы не были в шкуре, скажем, этого человека, поэтому очень трудно трудно это все сказать как-то достоверно. Вопрос такой, дата. Дата рождения есть определенная, и мы должны посмотреть, изменится ли ситуация в личной жизни. Во-первых, человек, который родился в эту дату, первое число, ну вот как 28 число сегодня. Эта сумма дает 10, да, это десятка. И это означает, что человек имеет возможность какие-то все для себя организовывать царских кровей, можно сказать. То есть обладает очень и очень серьезными качествами. В то же время эти качества могут служить плохую службу, поскольку это единица, солнца, это эго. Вот. а эго сами понимаете, может работать в две стороны. С другой стороны, суммарное число вот этой даты, суммарное число этой даты, тоже будет тройка, вот как, допустим, сегодня тройка. То есть это человек по своей природе учитель-образователь. целеустремленности не хватает. То есть как бы недостаточно знает, о чем можно говорить. То есть... Ну, как бы совершенно непредсказуемый человек может менять свои э, цели, то есть экстренно, как-то внезапно, и часто выбор может быть неоправдан э, не и необъясним. Э, сильная энергия, но если эту энергию использовать для э, целей возмещать недостаток, скажем, э, физухи да, или здоровья, э, к сожалению, нет от рождения здоровья, то есть э, рекомендация такая, Первое, не перетруждаться, не перегружаться. Второе, заниматься энергетическими видами каких-то гимнастик, будем так говорить. Йога или там тайчи, или там цигун и так далее. Гор, слышно меня, да? Да, слышно. Я сейчас назову дату рождения, конкретную дату рождения. 28 января 1972 а? -го года. Женщина. Первый вопрос. Ситуация в личной жизни изменится ли? Но ну, если изменится ли, тогда, конечно, ее нету, да, скорее всего. Но это вы скажете более предметно. А второе, рекомендуется, опять же, астрологами рекомендуется переезд в другой город. Какой город благоприятен, в другую страну, точнее. То есть речь идет, наверное, о России, я не знаю, где она проживает, эта женщина, но вот рекомендуется переезд в Бразилию конкретно. Действительно ли это страна, которая благоприятная для переезда? Когда стоит переезжать? Вот такой вопрос. Ну, эта женщина должна была переехать еще в начале года. В первую часть, так января этого года. Вот. В практически год она уже эту мысль держит. Так, так. и не переехала. Почему-то. Хотя переехать должна была. Ага. Она... Следующий переезд у нее будет. Должен быть. Должен быть. Это. Это.. Сейчас, минутку. Это должен был быть.. И, июль. В июле должна была переехать еще раз. Ну, это должна была.. Но она не переехала. Да, была. Да, она... она не переехала. Но для нее это благоприятно. И когда ей стоило бы переехать все-таки? То есть Бразилия, есть, есть. рио де да. да где входят там, в белых странах все, мы знаем. Бразилия хорошая страна. Я был в Рио. Да, я тоже. Мне, мне понравилось. Да. Она, она должна переехать в любое время, в любое время но до... У, у нее времени в запасе меньше года. Ага. До, а, января, до января 2019 -го года. До января 2019 -го года. Да. А, да. Проживает да. она в настоящее время в Париже. А, ну, тоже неплохой городок, такой, знаете. Да. Вот, такой. Неплохой. Хорошо. Кстати, а, кстати она неплохая тоже. Ну, немножко строгая, но неплохая. Понятно. Гор, ну мы расстались на том, к сожалению, выбил интернет, когда вы хотели объяснить связь, да, связь именно все таки этих двух событий, на первый взгляд, совершенно не имеет никакой связи. Скандал Харви Вайнштейн в Лос-Анджелесе и трагическое событие, которое произошло в Лас-Вегасе. Это нумерология. Это скандал 5 октября. Да. То что? Да, это чистая кабала. Если бы не скандал, это чистая кабала. Если бы не скандал 5 октября, то 2 октября, это был бы большой, большой бы переполох бы по всем штатам. Поэтому одно событие перекрыло другое. Они бы как бы два важных события, но одно перекрыло другое. А, это хорошо было рассчитано. Я понял. А скажите, можно ли было спрогнозировать в карте? самого Харви то, что будет вот этот скандал. Ну, человек живет, живет. И много лет все здорово, замечательно. И вдруг ни с того ни с сего... У Пухаркия. Ты... Да. И его же жены, Чапман. Да. Жены. Можно его проанализировать. Элементарно причем. Серьезно? Так же, как и развод. Она подала на развод. Да? А чё... Очень легко. А она жена... не подала на развод раньше? А раньше времени подошло. Угу. То есть, короче говоря... Есть в карте каждого человека. Майк, ну, если, если брать так, то практически они они почти уже не жили нормально. И, кстати, развод ее по судьбе, это нормально тоже. Развод что? По судьбе? По судьбе, да. Угу. Именно у нее, у Чапмана. У нас есть вопрос по СМС. Скажи, пожалуйста, город 9 ноября 1967 года. Это мужчина или женщина? Не написано. Mm -hmm. Дорогие друзья, хотя бы обозначьте, кто какого пола вы, простите, гендерное. Сейчас это уже не модно. Да? Сейчас, сейчас это неинтересно, да? -е, 9 -е декабря, 67 да. А, личная жизнь? Личная жизнь, mm -hmm. календарь плохой личной жизни. Закроется буквально, буквально на днях О, или уже закрылся на днях. Про, женщина. Ну, Разрыв отношений прошлым. И начинается новая жизнь. В ноябре уже будет новая жизнь. Ну, где-то в половиной ноября. Подождать немножко осталось. Ну, хотя жизнь, конечно, будет тяжеловатая. Ну, сложно будет. Человек умный хороший человек. Это женщина. Женщина. Целой да, да? женщина. А вот с чем, с чем это могло быть связано? Как, как вы считаете? пришло время. Угу. Это, все, это все чисто в Кабала, в Нумерологии. Я, я, в принципе, их не, раз, ну, не разделяю. Это одно и то же. Угу. То есть... Э... Есть Кабала, а есть, а есть Нумерология. Ну, кабала, кабала, она важней. Она правильней. Хорошо. А какая перспектива, будем так говорить? У нее? Да. Следующий год будет нормальным. А девятнадцатый будет похуже. Перспектива в личной жизни имеется в виду. В личной жизни Ну, не, не очень. Не очень. Не очень хорошая. Ну а. хорошо. Д давайте я добавлю, уважаемая дама, значит, понимаете, какая вещь, вот то, что скажем, вижу я. А у вас категорически нету желания создавать семью и никогда ее не было. То есть человек сам по себе, вот вы сам по себе, не семьянин. То есть у вас семья стоит не на первом месте. То есть вы, как правило, не спешите создавать семью, то есть вас больше интересует работа, карьера, друзья и так далее. И у вас изначально такого желания нет, вы сами понимаете. Если у человека нет желания, тогда... Вы же, это же не просто вы сами по себе изолированы находитесь, вокруг вас находится пространство. Пространство и вы, и мы, и все, это все энергии. И то, скажем, ваши мысли, ваши желания, они материальны, мы это уже знаем, это уже доказано. То есть то, что мы пожелали, то мы и получим, если мы пожелали, или мы как-то в плохом настроении находимся, или в негативности какие-то, мы и получим это все. Это, по-моему, уже довольно известные вещи, всем понятное. Поэтому вам надо создавать желание и стремление для того, чтобы вот это все произошло. У вас этого, к сожалению, нет. Кроме этого. На это есть причины. С моей точки зрения, с моей точки зрения, да, вы одна с этим не сможете справиться. Во-первых, вы, если вы уже до сих пор не справились, вам уже, скажем, ну, скоро будет достаточно серьезная у вас дата будет юбилейная, правильно, а, то вам надо просить помощи. Это с моей точки зрения. Если така, такова, такое намерение у вас существует, перезвоните, пожалуйста мы сможем вас направить к людям, которые вам объяснят. У вас нет контакта с родителями. И, скорее всего, ну, с моей точки зрения, это, скорее всего, с отцом. То есть или не было, или рано ушли кто-то из родителей. Понимаете, это тянется издалека. Где-то что-то было такое. Вот. Вам этим вопросом надо без сомнения заняться. Вот. Кроме этого, как-то энергии у вас маловато, то есть как-то вы руки опустили, но ну, уже живете вот так вот, как бы по инерции, понимаете. А кроме этого, по целям, понимаете, у вас есть или слишком завышенные цели, или у вас есть много этих целей. То есть тормозитесь вы сами, то есть надо определиться по целям и поставить приоритеты» имея в виду о том, что все-таки где-то есть достаточно главная цель. Вы, в принципе, должны быть очень целеустремленные, но вы идете к, этому, к этой цели напролом. Понимаете, здесь надо, ну, скажем, можно вот проломать, так условно говоря, стену, а рядом дверь. Поэтому надо подумать, осмотреться, и, может быть, легче все таки не проламывать стену, а войти в дверь. У вас есть все качества, вы совершенно удивительная интуиция, у вас есть и удача. В принципе, вам надо обратить внимание на ваше здоровье, тут есть нюансы. Это не для эфира, короче говоря. Хотите позвоните, побеседуем. 84, если вы на этой территории, конечно, я не знаю. Но тем не менее, это Вайбер, это WhatsApp 1847-226-9956. Ну или пишите, пишите. Можно на радио, можно Sangates Center at gmail.com собачка gmail.com. Давайте примем звонок для начала. Алло, алло, вы с нами. Алло, здравствуйте. Вот, здравствуйте. Я бы хотела узнать, значит, девушка 2, 21 августа 83 -го года. О личной жизни, пожалуйста, если вы можете. Она есть или нет ее? Перспективы. Перспективы пожалуйста. личной жизни. Даты записали, да? Дата есть? 21 августа восемьдесят го Понятно. Гор есть? Записал дату? Алло. 20. Да, да. Не, не, нет, вы нет, послушайте нет. по радио, я спрашиваю О, Гора. Я Записано, да? 21 августа... Слышал, да 21 августа 1983 года. 21 августа 1983 год. Что нужно узнать? Личную жизнь? Да, хотелось бы. Майкл, личная жизнь? Ну, личная жизнь сложная. Это... Она человек сильный, угу. частично авантюрный, но добрый. Кстати, любит животных. То есть с животными все в порядке, а вот в личной жизни... Не... В порядке, да. Да. не очень, хотя, да? хотя, бы, хотя, бы, хотя в личной жизни должно было быть нормально. Сейчас. Ну, лично у меня есть мнение. Я могу сам или подождать, пока вы скажете? М -м -м Можно сам, Я пока... Ну, Хорошо. Смотрю. А, ну, не знаю, кто звонил, мама или сама э, девушка. Дело в том, что зашкаливающая авторитарность, первое. Второе, это что э, человек, в принципе, э, и они работают одна, опираются на другую. Одна без другой жить не может. Э, если вы хотите, чтобы было мир и согласие, вы должны жить, каждый из нас, и мужчина должен жить, как бы так условно говоря, жизнью женщины и понимать, о чем идет речь, и сообразовываться с ее чаяниями, устремлениями. И то же самое женщина должна. Причем женщина все-таки находится за мужем, да, а не перед мужем. Поэтому здесь именно. момент именно такой. Приоритет в семье должен быть у мужчины. Ну, хотим я думаю, что хотим, да. когда первый мужчина принес первого мамонта в пещеру, женщина поняла, что замуж выходить нужно. Ну, вот видишь, от этого же все и пошло. Как сейчас, помню. Да. да, конечно, да. Вот. А до мамонтов, это вообще-то говоря, до, до мамонтов, да, было физическое общество, оно знало, как надо себя вести, чтобы не иметь проблем. Ну, сегодня в нашем обществе этому не обучают, поэтому у нас зато обучают бизнесу, каким-то наукам совсем не тем, а как быть счастливым, то ли в браке, то ли без брака. К сожалению, этому не обучают. Тут есть еще момент какой, опять же, очень и очень важный. Смотрите, подавляющее большинство людей, которые спрашивают, и неважно это женщины или мужчины, они не имеют связи со своими родителями. Лишний раз говорит это о чем? Это говорит о том, что обязательно надо восстанавливать эти связи. Но можно задать себе вопрос, а как их устанавливать, если они потеряны, и наших родителей уже нету. Но есть люди, оказывается, которые могут помочь в этом. То есть они связываются на тонком плане с нашими предками и налаживают эти связи, которые потеряны. Это первое. Но это не значит, что они за вас делают или за нас делают эту работу. Мы должны сами это делать. Существуют методики. То есть надо самим просить прощения, и это прощение должно быть радикальным. Есть такая, скажем, и книга есть такая, есть такое направление, оно так и называется «radical forgiveness» или «радикальное прощение». Других вариантов, к сожалению, нет. Но и мы это понимаем, но мы начинаем это понимать, когда их уже с нами нет, к сожалению, зачастую, что уделяли мало внимания. Ну, и это не обязательно, что только с нами, может быть. У них карма такая, может быть. И есть родители, которые бросают детей своих, к сожалению. Вот. Поэтому надо идти уже и не только к ним, а надо идти, скажем так, в прошлое, и к бабушкам, и к дедушкам. И это очень и очень серьезные вещи. А этому тоже нас никто не учил. Это только сегодня мы, может быть, готовы это, к этому идти, к этому познавать. Но, повторяю, уже э, пора, пора. Сегодня мы находимся в таких энергиях, в таких трансформационных и циклах, э, без которых, без понимания вот этих вещей мы не можем выживать уже. Речь идет даже о физическом выживании. Сами понимаете, если где-то дисгармония, если нету где-то, а мы этого хотим, мы этого хотим, у нас не получается. Вы понимаете, энергия не проходит. И рано или поздно это отразится где-то в чем-то. И на здоровье в первую очередь, безусловно. То есть э, гармония должна быть в душе, и э, все должно быть в порядке. Тогда легче справляться на физическом уровне. А когда там нету, что толку лечит того, чего уже нету. Нам, у нас, у нас, гор, у нас гор появился звонит. гор, пожалуйста. Да. Да. Ну, вот э, долгожданный гор. А, а, то есть э, давайте тогда мы вернемся вернемся э, к тем вопросам. Там много вопросов было: когда простите, горы, вы написали о том, что она выйдет в январе замуж. Речь шла о ком? Э, о какой женщине? 21 августа 1983 -го года? Да, она. Окей. Понял. 4 ноября у нас будет э, грандиозное событие. В центре Сангейтс э, будет проходить на территории центра Сангейтс, это угол э, Данди и э, Милвоке, э, будет проходить встреча на большом экране э, гор, и будет участвовать и Эльза Хопотниковская, грандмастер Таро. И поэтому все вопросы, которые вы хотели бы задать, вы можете им задать, Именно э, в этот момент. Поэтому, пожалуйста, 4 ноября это будет 11 часов в, э, утра по времени города Чикаго или э, 19 часов по московскому времени. Э, гор, был вопрос. Э, 3 ноября 1977 года, по-моему, да? 3 ноября... 70. Да, женщина позвонила 3 ноября, это был вопрос у нас. Нет, нет, нет, нет. Если... Это был еще, еще до того. А, это еще был до. Да, 3 ноября 1977 года. Личная жизнь, да? Тоже личная жизнь, да. А потом был еще третий вопрос тоже от женщины, тоже личная жизнь. Только первая, Да, я на них попытался ответить. Но как вы это видите, как вы считаете? Ну вот по этой женщине, у нее проблема в личной жизни бесконечная. А это как понять? Ну, у нее у нее много мужей. Не один и не два. Она, понимаете, в чем дело? Она, она как... Ее миссия, да? Это взять мужчину, поднять его и уйти. Найти второго, поднять и уйти. Она помогает... Ну, как... Помогать расти. Вот карьера и, и такое. Вот. В чем проблема эта. Mm -hmm. Она не хочет ну, стабильности. Ну, в личном плане. Приключения. Mm -hmm. Это точно. Так, а вот такой интересный вопрос. Учитывать э, клиническую смерть при расчете в нумерологии учитывать, ну, непонятно, учитывая, как работает дата клинической смерти, то есть можно ли увидеть э, какие-то вот такие, ну, что ли, фатальные события в карте человека? Да, мож, да можно увидеть. Можно увидеть? И, и смерть, да, и инсульт, инфаркт. Значит, а пер... 11 ноября, это ноябрь, да? 1 ноября 1975 -го -го года. года. Тоже женщина, тоже личная жизнь, вопрос. Сейчас у нее должны быть сложности типа, ну, типа стора или развода. Mm -hmm. а, ну, если берем личную, вернее, если берем семейную жизнь, ну там, там ну, короче, развод. И, и в общем. Сейчас, секунду. И на и ноябрь этого года, ноябрь, ей изменят. Вот. тем бы она ни была, ей изменят. В ноябре. Даже так. Да, ноябрь-декабрь максимум. У нас была дата? Да, ну, давайте даты еще раз такого. Посмотрим. Двадцатое июля. Двадцатое июля тысяча девятьсот шестьдесят третьего года мужчина. А? Да. Угу. Еще раз. Двадцатое июля тысяча девятьсот шестьдесят третьего года мужчина. Все. А что, вопрос какой? Нет вопроса. Ну. Ну, может быть, его объединить с теми двумя женщинами, как раз 74-го и 74 -го А может, у него фатальное событие в его жизни, он хочет узнать. Фатальное прошлое, не прошлое. Они, они были у нас в течение лета. Я думаю, личная жизнь. И, и, и, и, и деньги. Два? Финанс. Финанс, в первую очередь. Ну, что можно сказать по этому поводу? Да. Ну, хорошего ничего. В каком смысле хорошо? ничего? Жить-то будет? Что же в атаке как-то его... Мы говорим про финансы. А, то есть бедный будет, бедный он будет, но зато счастливый, верно? Ну так, он умный, он для А почему, если он такой умный, почему он такой бедный, когда вопросы задают часто? Как вы ответите на этот вопрос? Ну это еще Сократу задавали такой вопрос, естественно. Сократу задавали, да. Каждому на То есть ему богатство не надо, да, ему надо нет, на это не нет, ориентироваться. Нет, ему надо, как раз много нужно. Ага. И что много. ему делать? Все-таки. В чем у него проблемы, короче говоря? Но, он... тем, что, проблема в том, что ему нужно сразу и много. Mm. То есть такой... много. А может по частям много. возьмете, да? Нет, я хочу. Частями не возьмет. Частями не возьмет. Не тот частями братьями. Он, он, он слишком долго ждал этого момента. Может, в он, он, он, он будет богат. Mm. Когда? Хотелось бы знать. Это будет следующий год. Mm. Следующий год, конец следующего года. Понятно. Ну, уважаемый мужчина, с 63-го года то, что вижу я, у вас есть хорошая интуиция. Вы можете работать шпионом, ну или ловить шпионов, или работать шпионом. Но в принципе, да, у вас есть хорошая инвестиция. Майкл, хороший опыт, Майкл, да? он сам шпион. Ну, значит, сам шпион, да. Что -то. да -то. У нас время, да? Нам показывает время, дорогие друзья, к Сигель, а, Да, а не люблю.